Хорошо, значит, братья и сестры, друзья и подруги, соратники и соратницы, попутчики и попутчицы, союзники и союзницы, и просто случайная прохожая, заглянувшая на огонек. Смотрите ли, маяка, вот как видите, да, запалились все, зажгли светим, да. А, Олег, сын Сергия, Ян сын Олега, великие сыновья великого рода Пелюга и Белый Ус. Приветствуем вас, великих сыновей, великих дочерей, ваших великих родов. Продолжаем нести вахту. Сегодня триста шестьдесят живой поток. День нончи, 23 третье месяца на июля или на, на мая. Mm -hmm. Лето 2022 по официальному. Да, по более здравому семь пятьсот тридцать продолжается. Или там 6 миллиардов от сотворения. Или кто какие цифры любит? Да. Вот. в любом ли это исчислении: В десятичном, в троичном, семеричном о чем никто абсолютно из тех, кто исследует вот эти вот э, всякие там ненавии, вавилоны и прочие эти самые, да, все они дупля не дают, что у них было семеричное исчисление. Вот. Особенно вот эти макаки, которые крутят из себя, там представляют хрен знает что, и сбоку бантик, которые вещают, ой, там все вот свершится, вот когда будет две палки, или там... Девятишка такая закрученная за гулина с двумя палками, или две палки, а потом девять это. А если это не 9, это 6 перевернутая, произойдет страшное, да? Как еще стебался уважаемый э, Булгаков, да? Как выходила это э, повариха, да? 25 числа земля налетит на небесную ось, или там какого-то этого самого, да? Ну, вот такие пироги, да? да. Вот. Обязательно. 9-1-1, блин, все, падаем. Брык. Опа, переключитесь вы на цифровое исчисление. 16-разрядная. Вот. Или биполярочка, вот это, да, 0-1. Да, почему-то никто не вспоминает про римские цифры, да? Да, там вообще, что вообще цифры, это арабские ноги, э, и вот, мозги. МС, Л, Иксы и все такое прочее. Ну, а это в... неудобно, оно шнук. А меня учитель в седьмом классе, еще в шестом, седьмом классе заставлял изучать вот эти вот э, кинофото, так сказать, документы вот этих вот древних этих Якобы, древних этих цивилизаций, законы этих амурапий и прочее там оттень, Вот это клинопись ихнюю, вот клинопись, да. Вы знаете, у них было 7, вот повторяю, семь было цифр. Они придумали уже цифры, у них были. Буковые, они вот это ж на глиняных табличках, да, вот, глиняные таблички эти сф сфотографированы, э, вот этих э, книгах таких для... Вышила этого самого, да? Для вузов, наверное, так, что, да? да? даже не для вузов, а для... Ну, академические такие издания. А -а -а. Вот это вот препод мне вот это давал читать, Классный такой мужик был, Мне об... Обучение. Книжка для обучения, кто обманывает, да? И там были фотографии вот этих, я их помню. Я вот это даже пытался ж там сопоставить. Оно примитивно на самом деле там можно было вот эти их надписи изучить, потому алфавит что алфавит был сделать, примитивный да, до этого безобразия. Читали, да. И mm -hmm. вот эти фото были изображения этих глинобитных, глиняных этих табличек, да, на которых этим стилом было. А стило, оно похоже на этот самый, ну как бы процарапано гвоздем, но только так вот. Мелко, а потом глубже. И они все получались такие вот, ну, вытянутые. Вот клина, такие, бежишь, клины, да, шахти, Вот шах, таким шах, вот да. такой. Вот. Но ну, Самое идет. смешное, фотографии представлены. Все это дело, там, законы хамарапии, все все, да вот это ж откуда оттуда это все пошло да если этот э, хирург да снимает это же как оно там на глазу бельмо. Вот это бельмо да с глаза И если он э, оставит человека без глаза ему тоже выкалывать глаз вот это вся эта меня оттуда все пошла но самое главное то что эти глиняные таблички сфотографированы все нормально но они не доплыли вот их там добывали где-то в пустынях э, этой э, как она называется. Персия, да? Персия, чтобы вы знали, что это такое. Да, это Иран, Ирак, Сирия. Ну и вот это ж Палеонный Стан, это все ж Персия древняя. Вот там уже же ненавиешь, это была вот древнейшая якобы цивилизация. В общем, оттуда, ну как обычно, спиздили все эти таблички, на пароходы погрузили или на баржи поволокли. Ну, куда волокли? Ну конечно, же, этот самый, да, ну в Ландон, в Ландон, да? Capital вот. И, блин. Вот чуть-чуть не довезли. И обе эти баржи с этими глинобитными табличками затонули в устье э, Дона. Э, вот этой, тем за этой, да. И все, и они пропали. Вот. И вот, вот такой вот логический вопрос. А фотографию эти, э, табличек этих? Откуда Я они взяли? В сделали, может, не и фотографировали. А эти самые, блин, а чтоб доказательств не осталось, да, они это все дело утопили и доставать не стали. Ну, глина все, оно ж размокло там и все. И баржи эти все так вот где-то там вот в Лондоне, в устье этой самой Темзы, вот они так и захоронены. Вся эта, вот эта вся эпопея с вот этой доисторической, этой же прародиной, ну, первой цивилизации на планете. Это все ж до э, древней э, Чинайдии этой, да? До этой Поднебесной. Это же было до древнего Египта Это ж было до даже древних этих государств а Мезоамерики. Это все самое древнее вот это, понимаете? Вот это... И оно все накрылось двумя баржами. Да, подозреваю, что чтоб не было этих табличек, именно чтобы их пощипать, потому что можно было бы определить, какой, каким хером это, эти клинышки сделаны. Что не просто они палочкой, блин, какой это сделано или медной кривой загогулиной, что там тогда могли выковать или вы это самое. А каким-то, наверное, инструментом, что какой-нибудь ганчар бы глянул. ё так это ж блин, этим инструментом я использую, чтобы эти самые рисовать. Uh -huh. Узоры какие-то на горшках, пока она еще сырая глина. И могли раскусить, поэтому нахрен это все. Это у нас как всегда такой... Ну, данные такие они же есть, понимаете, законы Хамурапи, вот эти все это дело, вот эта ж эта ж башня, это ж до небес, которая должна была достигнуть. А потом это плавненько перекочевала, сами знаете в чего, в Бубльгум, вот, над которым э, сейчас писаются все, кому не лень, и в том числе, ой, послушал этот, э, попытался послушать этот стрим у этого Бобровса, да, этой э, македонской Марии. Ой, блин, срочно надо лечить, срочно надо лечить. Это пипец, блин, шо буровит, а? Ой, совсем эта бабка с ума сошла. Так, ладно, значит, да? Это прям во вступлении, да? Ну, это, у -у -у. это просто пипец. Как, так как раз да. под впечатлением, да? Так сказать. Так, ну, сегодня у нас среда. Зачитали мы, да, в этом каком-то сорок м 164, -й. 164 -й был. Хорошо, халява. Да. Так, вот поэтому вы крали время вступления в историю. А ты, наверное, смотрел эти, когда составлял алфа, наверное, чувствовал себя таким археологом или первоазием, ну да, прошу. Чтобы алфавит, что да, какой кайва, да. Был. Ну, представьте, в 6 алфавит? В о, классе да, мне да. этот самый вот эти вот э, серьезные такие издания, толстые такие книги. И книжки эти давнишние, ставнишные, там довоенные, а -а -а. там 50-х годов такие издания. Вот, супер такие <соединяющие> Михаил Менков, А сами эти тексты на английском составлены? <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> ну, естественно, на русском. Вот это ж клинопись и фото это самое. фото там да? И на русском языке. Каком английском? Английского тогда еще не придумали, Михаил Михайлович. Английский только <соединяющие> в стадии был разработки. Basic только придумывали, да? Только-только придумывали. <соединяющие> вот, поэтому было только клинопись. Вот. И русский язык. Писька в форме клина была, да? Суровый суворов, персы, перунасыны. Ну, да, конечно. -то такое, ну, да, скорее, ну, это сейчас считается, да? Только многие даже уже не знают, что это то, что я перечислил. Иран, Ирак, Сирия, Пали, Палестина, э, Катары, где вот эти сейчас футболяют эту самую, да? Образ этот земли в виде этого меча. Вот, хуйбалисты, да? Вот, и прочее. Это, э, ну, в общем, юг этого самого, да? Юг Асии вот то что сейчас считается вот такие вот пироги да конечно это наши предки да может быть какое-то ответвление ну может быть это другой круг жизни ну факт тот же что это все настоящие сыны этой нашей матери земли наши и наши угу.